Знаете, приехав в Турцию, я все чаще читаю статьи о бешеной инфляции в Турции, как сильно выросли цены, что просто невозможно здесь пропитаться. И эти статьи я читаю как в новостных изданиях, также в разных пабликах люди пишут, что, господи, цены так выросли, вообще невозможно. Так вот, в один прекрасный день, ну, так оказалось, что этот день сегодня, так вот из каждого утюга трубят, что цены в Турции на продукты выросли до астрономических значений. И в один прекрасный день я не выдержал, решил взять ноутбук и сравнить цены на продукты в Турции и в России. И результат в итоге оказался ошеломляющим. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Давай сравним цены. Вот, я взял ноутбук, зашел на сайты сетевых магазинов э в Турции это был микрос и в России это была лента и сравнил цены на аналогичные позиции в этих двух странах. Как я это делал? Я для начала составил табличку с перечнем продуктов и в нее, смотря на сайте, вписывал цены за килограмм, ну или за аналогичный объем, если это какой-то невесовой товар, э в России и в Турции. Я брал аналогичные продукты. Допустим, если это был сыр, то такой же самый сыр я искал в российском сегменте. То же самое касается, вот, там, допустим, сорта яблок или чипсы, шоколад. Это во всех странах. Оно примерно одинаковое, есть все бренды. Я буду называть цены в турецких лирах, и уже потом на экране буду пересчитывать. В табличке я здесь просто не пересчитал, вот такой вот я линейный. Так вот, томаты в Турции стоят 16,90 за килограмм. Аналогичные томаты в России стоят 169,99. Черри-коктейльные. В Турции они стоят 27,90 за килограмм, а в России 181,99. Картошка. Без нее никуда. В Турции она стоит 13,50. В России 49,99. Лук. В Турции 13,50. В России 20,89 огурцы. Казалось бы, какие-то огурцы в Турции они стоят 25.90, а в России они стоят сто пятьдесят Вы видите, что разница уже начинает вырисовываться. Дальше идет интересно. Шампиньоны в Турции стоят 22.90, в России сто восемьдесят Баклажаны в Турции стоят 17.95, в России же сто девяносто девять девяносто девять. рублей. Авокадо. За одну штуку в Турции мы заплатим 16.90, а в России мы заплатим 69.99. Вот здесь такой вот сейчас будет момент. Морковь. Не знаю, с чем это связано и почему, но в Турции она стоит 14.90, а в России она стоит 16.69. Может кто знает, что в Турции с морковью? Объясните мне, пожалуйста. Кабачок. Обычный кабачок в Турции стоит... 24,90 за килограмм. А в России стоит 119,99. Капуста. Белокольчанная такая. Для борщика. В Турции она стоит 8,75. А в России 17,69. Зеленый лучок. Тоже к борщику хорошо. В Турции 11,90. А в России аналогичный объем. 74,99. Укроп. В Турции он стоит 6,45, а в России мы заплатим 64,99. Ой, у меня здесь идет прям борщевой набор. Следующим пунктом идет свекла. В Турции 11,90, а в России 22,99. Я могу сделать вывод, что в Турции что-то не так с морковью и свекла. Вот что-то здесь не так. Редис В Турции он нам обойдется в 11,90. А в России, чтобы аналогичный объем получить, придется заплатить 226.98. Вы можете сказать, ну сейчас же не сезон редиса. Ну так он же не сезон везде, а в Турции тоже не сезон редиса. Перец, обычный перец в Турции стоит 23.90. А в России 179.99. Так, дальше пошло мяско. Сравнения цен цены на свинину не будет, потому что в Турции свинину просто не продают. Ну, как ее продают, но в определенных единичных местах ее можно купить. В сетевых магазинах вы ее не купите нигде. Так вот, за куриные окорочка в Турции мы заплатим 51,90. В России за аналогичный продукт мы заплатим 299,99. Ну, как говорится, одной курицей сыт не будешь. Надо нормального мяска купить. Так вот, говядина в Турции нам обойдется 195.90, а в России она нам обойдется 899.99, 99 900 рублей. Но после того, как мы покушали борщика с большего набора, закусили это мясом, можно попить чайку с бутербродиками. Какие же бутерброды без сыра? Так вот, сыр в Турции будет стоить 179 лир. Ты помнишь, что вот здесь вот цена в рублях. Так вот, в Турции сыр будет стоить 179 лир. А в России он будет стоить 1235. аналогичных кусок сыра. Ну, может, кто-то не любит твердый сыр. Знаете, так можно намазать таким плавленным сырком-треугольником. Так вот, в Турции мы купим такой сыр за 18.95. А в России он нам обойдется 128.49. Ну или может среди наших зрителей есть гурманы, кто предпочитает сыр с плесенью. Так вот, в Турции вы его купите за 82,95, а в России он вам обойдется за 213. Для любителей сладенького Нутелла. Такой вот, продукт, который есть во всем мире. Это вот я вот сейчас сижу и думаю, может, можно будет сделать это вот как одним из эталонов цен, потому что я буду сравнивать не только в России цены, но и в других, остальных странах. А, ну, это есть везде такой. Есть вот индекс Big Mac а у нас будет индекс Nutella. Так вот, в Турции она будет стоить 77,50, а в России 749,99. Ну, давайте пробежим по остальным продуктам яйца. Такой вот многофункциональный продукт, который нужен много где. В Турции он будет стоить 38,95, а в России 106,99. Молоко в Турции нам обойдется в среднем 19,95, а в России 92,89. Для тех, кто не пьет обычное молоко, есть молоко растительное. Так вот, миндальное молоко одного и того же бренда в Турции будет стоить 63.95, а в России 246.46. Масло за килограмм обычного масла в Турции мы заплатим 190 лир. В России масло килограммами я не нашел, килограммами там только спред продается. Масло, самая большая упаковка там была по 500 грамм, поэтому нам надо 395.99 девять. Умножить на 2, и это будет цена масла за килограмм Ну и раз зашла речь о масле масло подсолнечное. В Турции нам обойдется 48,50, а в России 128,99. Ну, и вы, наверное, все видели эти эпичные видео с битвами в магазинах за подсолнечное масло, чтобы урвать хотя бы литр. Ну, это все оказалось не так. Ну и куда без сахарка подсластить нашу жизнь в столь нелегкое время, когда инфляция составляет по 300, по тысячу процентов? Сахар в Турции нам обойдется 25,90, а в России он нам обойдется 60,99. Ну и раз у нас уже есть сахар, молоко, масло, яйца, можем сделать печенюшки. Для этого нам понадобится мука. И мука нам обойдется в Турции 19,50, а в России 67,99. Так пробежимся полпоколеи. Спагетти одного и того же бренда в Турции нам обойдутся 19,25, а в России 79,90. И то это по акции, а так они стоят 99 рублей. Аналогично макароны, которые спиральками в Турции нам обойдутся 19-25, а в России 79-90, и тупо акции, а так 99. К спагетти нужен какой-нибудь соус, вот допустим кетчуп одного и того же бренда, в Турции 22,90, а в России 127-49. Ну раз взяли уж кетчуп, надо взять майонез. В Турции он будет стоить 33.90, а в России 99.99. ,99. По сути 100 рублей. Так, давайте купим фруктиков. Яблоки гранни Смит в Турции будут стоить 16.90, в России 99.99. ,99. Апельсины в Турции они будут стоить 16.45, а в России 99.89. Неожиданно, правда? 89, не 99. Мандарины. В Турции они будут стоить 16.90, а в России 74.99. Так, продолжим дальше по фруктикам. Бананы. Все же любят бананы. М -м -м. В Турции они будут стоить 22.50, а в России 88.59. Разница лишь в том, что в Турции это будут вот эти маленькие настоящие бананчики, а в России это будут вот эти вот Огромные кормовые бананы, так называем. Виноград. 31,90 в Турции и 199,99 в России. Для любителей экзотики у нас есть манго. В Турции он будет стоить 24,90, а в России 269,99. Также какая-никакая, но все-таки экзотика. Киви. В Турции 19,90, а в России 99,99. ,99. Гранат в Турции будет 23,90, а в России 104,99. Фу, кстати, вы пили вот этот, прям при тебе выжатый гранатовый сок. Это просто бомба. Как только будет возможность, обязательно попробуйте. Вас будет за уши не оторвать. Кстати, в Турции такой вот стакан 250 грамм будет стоить 10 лир. Вот практически на каждом углу много где по городу. Таких Так, давайте возьмем лимончик кинуть в чай. Это будет в Турции 19,90, а в России 104,89. Ну, взяли лимончик в чай кинуть, надо взять и сам чай. Так вот, э, чай в Турции будет стоить 81,90, а в России тот же самый чай с тем же самым объемом будет стоить 360,99. Ну, а для тех, кто не пьет чай, надо взять кофе. Вот возьмем самый обычный стандартный кофе, в Турции это будет 69,90 а в России это будет 495 рублей 69 копеек интересно откуда они берут эти вот копейки, вообще непонятно давайте возьмем сладенького вечером пожевать перед телевизором, смотря новости, и вот мороженое давайте возьмем в Турции оно будет стоить 120,95 и а в россии такой объем попросту не продается ну давайте вот возьмем просто максимальный объем который я там нашел уж ладно здесь 500 миллилитров а там 290 пускай в россии он будет стоить 918 49 ну и для любителей неубиваемой классики мороженое в турции будет стоить 14 лир а в России это же самое мороженое за девять, то есть 100 рублей. Ну, как говорится, вечерком под телевизор одним мороженым сыть не будешь. Возьмем еще чипсы. В Турции они будут стоить 13,50. В России аналогичные будут стоить 118,39. После чипсов закусить шоколадиком. В Турции он будет стоить 16,90 В России аналогичный будет стоить 64,99. Ну и все это можно запить обычной классической, не добра кола, вот это все, а классическая. Так вот, в Турции она будет стоить 23,75 за 2,5 литра. А в России она будет стоить 175-49. Ну, за 2 литра 2,5 не найти. Ладно, пол-литра. Ну, если тебе еще там надо Допустим, после всего этого Ужина немножко поработать Или чуть подольше посидеть То тебе понадобится энергетик И в Турции он будет стоить 19.50 А в России он будет стоить 135.49 Так Ничего не забыли? А, хлеб, как обычно Всегда забывается хлеб Приходится за ним еще раз идти Давайте сразу возьмем его, чтобы не идти в Турции он будет стоить 13.25 за 670 грамм. В России я такой объем не нашел, но вот взял 500 грамм 84.99. Итак, давайте подобьем итог. И как я говорил в начале видео, он будет немного шокирующим. Сложив все эти цифры, в России мы получили сумму 11.175.96. В Турции же мы получили цифру 1.945.20 это все в лирах и если пересчитать на рубли по курсу на день съемки видео то это будет составлять 6419 рублей 16 копеек как вы видите эта сумма практически в два раза меньше ну и вот сравнив эти цифры как вы видите цены в турции несравнимы ниже несмотря на столь огромную инфляцию о которой все пишут допустим в данном случае по сравнению с россией как ты думаешь, с чем это связано? Напиши в комментариях. Ну и раз ты уж там сразу внизу, то можешь сразу подписаться на наш канал, чтобы нас становилось больше. Также в комментариях можешь написать, с какой страной ты хочешь, чтобы я сравнил цены в следующих наших видео. Если тебе интересно узнать побольше о Турции или, может, ты уже решил сюда приехать и остаться жить, то переходи на наш сайт, там много полезной информации. В следующем видео я сравню цены не только на продукты в разных странах, но также на технику, одежды и остальные другие вещи. Так что подписывайся на наш канал. Если у тебя есть желание, можешь поддержать нас. Супер спасибо нам сказать. Мы будем очень рады. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, что было приятно. Всем пока.